Всем привет, и с вами снова Олег Факеев. Прошла неделя после Суздаль. Я пришел в родной, любимый Тимиряйский парк Ран. Я знал, что здесь будут те, кто бежал в грудь. И мне хотелось, чтобы они рассказали много о своих впечатлениях. С легкой Юлиной руки я получил вот эту футболочку, и она дала очень правильный совет. А что она сказала? Ты помнишь, что ты мне сказал, когда она футболку? Другую поменять? Нет. Размеры. Нет, нет, нет. Она сказала, не надевать ее до финиша. А, я сказала, ни в коем на... случае. Ни в коем случае, потому что на ней написано финишор. Это плохая примета, если отдел Футболки раньше бежишь. времени. А если были случаи? ты одел Времени, нет, нет, не одел, у меня вот. все получилось Нет, вообще не принято, я считаю, что ты не пробежал А ты бегал сто в Суздале в прошлом году? Может, прошлом Ну, если бегал, уж можно, можно было одеть да, да. Но по сути, да, вот кто в суеверие верит, да. мне кажется Это как не, бы не недостойно да. еще одеть Ты не пробежал эту дистанцию Она да. была новый круг, понимаешь, это да, да. другая дистанция да. Но зато сейчас как почетно А сейчас Такие? как почетно, я специально да. одел и пришел поблагодарить ее Я чувствую. Очень рад, поддержку. что да. нас, да Очень рад, что вот прям вот после сутки пришел к нам Да, специально хотел У меня так сложилось я знал, что придут эти самые ребята. Кампанцев я очень рад видеть. Они, блин, разбежались. Это очень приятно. Я на паркране встретил Славу, а Слава это тот человек, который выдал мне номер, я снял его в сюжете "Счастливый билетик". Да-да, это были... реально был счастливый билет. Вытащил да счастливый билет, да. билет. И это было такое как бы напутствие от человека, который просто реально как монстр бегает. Я посмотрел как вот на паркране зажигать, как будто суда не было слова. Не, на самом И деле мы так еще заминались больше. Эта у нас была такая. Да, а это первая пробежка была у нас на самом деле а после суда, Саша, мне кажется, второй или третий Второй он пробежал. Знаете, человек на паркране прибегает второй, у нас и этот Я в шоке. Ну я в десятку в десятку зашел. Я думаю, это хорошо. Бежал спокойненько. А у меня еще в я еще а, детский забег у нас еще сегодня. А, мне еще что я вспомнил. Я сузали еще, когда бежал, да, в болоте, на этот километр где-то. 60 там плюс-минус, мне еще две пиявки укусили. Да, вот. да, да, вот. Я, говорю. Я как раз хотел сказать про вот. пиявки. Вот, пиявки меня укусили, вот, а вот это, давай. такое ощущение, как будто меня капиток вылили. Вот, ожог, да. Слушай, вот. реально это так жгло, когда пиявка кусает? Да, мне, ну, первый раз в жизни меня пиявки укусили, и такое ощущение, как будто мне кипятка вылили на ногу. Это, как будто это, кружку цель горячего вылили. Были две пиявки, я их такой рукой разбил и нормально. Это когда вылазила из болота, когда вот так вот оно где-то было, вот я вылазил и пиявки. Раз такой прям рукой смахнул. Все. Да. Но крови такой не было. Ну, такой, смотрю, ожог такой был, ожог был. Крови не было, это, слава богу. Был. Вот, самое главное. Я, я чтобы очень, инфекцию не я, я, я, очень, я очень рад, что я славу встретил. Жалко, не успел у Саши интервью взять. Давай, Для не них не была непростая гонка. А для них была непростая гонка, они получили пряжку, я, очень... я на самом деле на этих гонках за чемпиона всегда Переживаю, потому что им самое тяжелое проложить трассу. Они несутся с такой скоростью, когда они не могут выбрать быстро, надо принимать решение, куда наступить Это мы потом Но видим да, протоптанные тропинки, мы видим, где пробежали, мы видим, где пробежали удачно, где пробежали неудачно. И так по наторенной дорожке идут. А они, конечно, он тяжело, они просто герои. Но, Но все равно вы тоже молодцы все. Все, кто финишировал, я считаю, все герои, все для меня герои. Особенно девчонки вообще миниатюрные, миниатюрные маленькие, я не знаю, как они как там они прошли. Я за них за всех переживал, вот, я чуть не плакал, думаю, тут мужики сходили, мужики, по два метра мужики сходили, вот, а девчонки хрупкие, они просто преодолевали, молодцы. Но при этом, такое шикарное чувство, да, от того, что ты это сделал. Да, это согласен передать. полностью, вот, ну, я бежал по часам, по гарминам, вот, а, когда брату моему немножко, да, стало не по себе, вот, взял а, все в свои руки, поливал водичкой и по часам рассчитал, рассчитал да. все и спокойненько из 13 часов просто добежали можно сказать, доб добегали ну мы где-то на 70-м километре мы где-то были плюс-минус где-то в двадцатке будет 25-24 мы когда бежали вот ну и соответственно потом мы все это когда мы немножко темп сбавили чтобы не убиваться вообще чтобы саша да там до финиша дошел все и мы комфортный темп мы бежали с небольшими пит-стопами на пункт питания э -э заливали изотоники вот где-то гель съели и все хорошо с пункт питания все Хорошо, все, и отлично, все будет, все было здорово, все супер было. Но и мы с, Готов... с, брать... с братьями-компанцевами ждем сухого лета. Я буду бороться на за пряжку, а не за тумбочку. 2000, 2018, да, согласен. Да, да. Это год чемпионата мира по футболу. И думаю, что-нибудь Миша Долгих что-нибудь придумает такое, что будет связано с этим футболом. Вот, и будем бежать за мы, все свои сборные. Мы, несмотря на это всю грязищу, говнищую болото, зовем людей на грудь. Да, конечно, конечно. все довольны, остались да, но, хорошо. Но нужно реально оценивать свои силы, возможности, возможности тренировки. Потому что просто так с наскоку и 50 километров там бежать непросто, правда? Да, согласен. И главное, главное укладываться в лимиты. Это самое главное, который вот лимит есть, 18 часов, значит, надо добежать. Вот так вот. Ну что? Да. Я еще раз хочу тебя обнять. Я раз я тебя здесь встретил, раз да, встретил спасибо. тебя. Да. Привычный тренировку. Удачи вам. Ну, увидимся, вдвоем. да. Увидимся, увидимся на стартах. Да. Увидим. Старт. И увидимся. в Димирязический паркран приходить, ребят. Вот Олег пришел, помню не первый раз, да? Я помню, ты приходил раза два Но здесь был уже. Я, я хожу редко, потому что в тренировки у меня длинные. Я, кстати, просто спросить, а зачем вы бегаете по экраны? Вы же, вы же так быстро бегаете, тут всего 5 километров. Нет, паркран это у нас, как мы рассчитываем, как темповая тренировка. Такая скоростная вот, даже, да. Скоростная, где мы начали бежать прям с первого метра. И до конца мы там бежим, вот. а да. темповые тренировки, они нужны нам. Вот. Даже если вы ориентированы на 100 километров, хорошо пробежать 5-ти километровую дистанцию, это очень важно в плане подготовки. Да. Правда? Тем более, темповые тренировки, они прибавляют плюс один к скорости к нашей. Плюс один к вашей карме, можно так сказать. Не-не-не, они добавляют плюс один к скорости, а если вы делаете это на Портране, то плюс 10 к карме. Плюс 10,5 с половиной, можно так сказать. Давайте, кто, откуда... Сколько бегаете? Как зовут? Да. Зовут меня Дима вот. Запланировал вообще бежать в суд Год назад Когда, когда ездил туда когда этим Просто поболеть. Да, Как в поддержки. Там На велосипеде за ребятами бегал, поддерживал В общем, меня все это впечатлило Я подумал, что следующий сезон следующий сезон Это будет забег года Я еще не спланировал, конечно, дистанцию Вот, Но я думал, что это будет действительно Самый эмоциональный, самый впечатлительный забег было все гораздо круче То есть да. то, что там происходило, это нам не передать А какая дистанция? Вот. Я выбрал все-таки 50. 50 Я ну, был абсолютно готов к этой дистанции Но она реально была трудная вот. такой, такой пересеченки, такой местности, конечно, никто не ждал От этого, конечно, еще больше трудно. Поэтому мы теперь груд, и теперь хочется сотка Блин, но надо работать Надо работать, надо работать привет! Я тоже бежала 50. Как зовут? Маша. Маша, ага. Бежала 50, это уже мой второй забег создали, в прошлом году бежала 30. 30, а, ну, то есть, вот. было представление, да? Да, а, я как? финишировала и сказала, что я больше вообще не побегу никогда, там, трейл не мое, но в следующем году снова решусь. Это так и есть, бежишь и думаешь, нет, больше никогда. В этом году я снова сказала, что больше никогда, но на 100 я, наверное, не решусь. А 50... Вполне, да? Пожалуй, еще раз пробегу. что, до встречи на стартах. Спасибо.